Друзья, всем привет! Я сейчас покажу, как в TLC можно заработать, не выходя из дома, 300 долларов за программу челлендж 10.5.2. Перейду на экран и порисую вам все, покажу вам, станет все ясно и понятно. Так. Смотрите, челлендж 10.5.2. Пошагово вам объясняю. Смотрите, первое. Нам нужно зарегистрироваться в компании. Регистрация стоит 30 долларов один раз в жизни платите. Плюс покупаете продукт, очень хороший продукт, на целый месяц, на один месяц. Выбираете сами детокс, кофе, витамины протеины, продукты для красоты и так далее. Все это стоит 100 американских долларов с доставкой к вам домой, с пожизненной регистрацией. Следующий момент. Когда вы, вот вы пришли в бизнес и приобрели такой продукт, он 40 CV, 40 CV, пакет вот с продуктом. То есть вы не просто платите 100 долларов, вы получаете классный мегапродукт. Стоит он 100 долларов? Да? И, например, вы подписываете одного человека, точно такого же, как и вы, и он покупает за 100 долларов продукт регистрацию, и в правую сторону такого же точность человека вы подписываете, и он на 100 долларов покупает... Продукцию. За каждого такого человека вы заработаете 20 долларов. И плюс в бинар пойдет еще 10 CV, 10 баллов. 10 CV. И в правую сторону 10 CV. Таких людей вы можете подписывать без ограничений. Но наша задача минимальная. Я рассказываю по минимуму Заработали 20 долларов. Дальше э, вы можете подписывать клиентов. Клиенты – это э, люди, которые уже не становятся в генеалогию, они просто являются клиентами. Они покупают продукт стоимостью на 70 долларов вместе с доставкой. Вы за каждого такого человека заработаете 20 долларов. И всегда, как вы только будете подписывать человека – и он будет покупать какой-то один либо из продуктов, вы всегда будете зарабатывать 20 долларов. Третий, четвертый и пятый. 70, 70, 70. И за каждого вы будете зарабатывать по 20 долларов. Как только у вас появляется пятый человек, пятый клиент, клиент он э, не платит вот за эту регистрацию, он просто как клиент покупает продукт, он всегда может покупать продукты, В таких клиентов будете зарабатывать 20 долларов, компания дает больше, чем мы ожидаем, одна из ценностей компании, вот вы заработали 100 долларов, только пятый человек клиент за месяц, например, возьмем январь месяц, да, до 30 января, у вас за пятого человека, только пятый клиент стал, J5 бонус. J5 – это пять новых клиентов. Вам компания выплачивает 50 долларов за 5 новых клиентов. Если вы бизнес начали, вы новичок, только начали бизнес, и в первые 30 календарных дней сделали 5 таких клиентов, вам компания выплатит бонус в размере быстрый старт быстрый старт этот бонус выплачивается один раз в жизни но компания говорит что когда вы делаете клиентов приводите в новую новых клиентов в компанию, мы вас выплачиваем бонус g5 и быстрый старт 50 долларов и смотрите у вас еще срабатывает Система, вот о которой мы говорим, у вас есть вот два партнера, вот один и второй, которые стали в генеалогию зарегистрировались, как вы. И у вас есть пять клиентов. Мы вам, вот они, вот один клиент, второй, третий, четвертый, пятый. За эту комбинацию, что вы сделали два партнера, пять клиентов, мы вам выплатим бонус, который называется j 5 в размере 50 долларов. И вот здесь вы заработаете, считайте, 150, 50, 50, 250 долларов. Дальше. Кроме того, вы здесь еще за вот этого дистрибьютора, из за этого получили по 20 долларов, 40 долларов, правильно? И у вас еще есть... Э, доход по бинару вот э, за регистрацию да мы посмотрели давайте второй это клиенты у нас вот здесь клиенты клиенты и третий это бинар бинарный вид дохода вот за каждого клиента который на 70 долларов купил продукт, вам идет в бинар 10 CV. Один появился клиент, вам 10 CV сюда пришло. Второй появился клиент, вам приходит 10 CV в другую сторону, в меньшую. Третий подключился, ну клиент купил, вам еще пришло 10 баллов. Четвертый клиент купил продукт, вам и комиссионные, и баллы в данном случае в эту сторону, 10 CV. И пятый 10 CV пойдет в эту сторону. У вас здесь вот образовалось еще 40 CV с левой стороны и 30 CV с правой стороны. И вы всегда помните, что в TLC по бинару выплачивается для новичков 40 CV слева, 30 справа, с меньшей ветки 10%. 10%. То есть вам насчитается еще 3 доллара. Мелочь, но приятно. 3 доллара. И того, если посчитать, сколько вы заработали, давайте посчитаем вместе, 250 долларов. Плюс 40 долларов за двух дистрибьюторов, которые пришли в команду. И плюс 3 доллара по Итого 293 доллара. 293. И давайте здесь э, мы посчитаем вот товарооборот. Здесь. Товарооборот. Товарооборот. Когда мы... Э, Подписываем вот партнеров 100 долларов, да, и 100 долларов, 200 долларов мы сделали товарооборот. Это с регистрацией, с доставкой, с продуктом на месяц. И 5 человек по 70 долларов, клиенты, это 350 долларов, плюс 350 долларов. Сделав товарооборот, всего лишь 550 долларов вы получите 293 доллара давайте то вот здесь напишу пятьсот долларов и вы заработаете 293 вы можете делать и дальше эту работу и э, получать такую же сумму только вам не будет выплачиваться вот, вот этот бонус быстро старт, 50 долларов Но ничего. Ну, 243 доллара это тоже хороший вид дохода. Подпишитесь на мой канал, и в следующем видео я расскажу, как вы можете зарабатывать гораздо больше. То есть вы поняли, условно, если вы 550 долларов делаете товарооборот, вы на первом этапе 300 долларов, а в дальнейшем можете 250 долларов зарабатывать с этого товарооборота. И использую эту систему. Я вам расскажу, как вы можете научить делать эту программу других людей и выйти на пассивный вид дохода очень большой. Смотрите в следующем видео.